Друзья, всем привет! Вот нашим поросяткам скоро уже 16 числа, 16 ноября будет 60 дней от рождения. Родились они 16 сентября. 15 мы покрывали рыжую дюрчиху, куклу искусственно дюрком. И 16 эти родились. Я почему помню? Потому что 15-го покрыли, а 16-го было поросы поросята. И вот я специально сделал корм, они весь доели. И сделаю им. Намешал порошка высокой корм. И мне надо, чтобы они за раз его съели. Наготовим. Наготуров 3 килограмма, ну где-то 3 килограмма, может чуть больше. И сейчас ему так растыкнем, вообще противоположно. И больше не насыпаю. Вот это поедят, а потом уже насыплю в бункерную термошку. Сейчас они унюхают, что там форма. Сколько в них килограмм примерно, не знаю, но на вид мне очень нравится. То есть на глаз смотришь очень даже нечеток. И вот они все накинулись. Вот видите, все равно как бы не всем хватает. Этот надо было, наверное, длиннее линию насыпать. Я думаю, в толпе-то сейчас. Я вот так потом могу повторить через день так само. Насыпать порошка. Порошок использую 1 грамм на 10 килограмм. Сейчас им включим свет. Можно их и поколоть, допустим, и но они не чухаются, нигде ничего. То есть и не надо, я думаю, с порошком будет нормально. В рост они все пошли хорошо, едят тоже хорошо. Ну и также самое я им записываю корм, когда насыпаю в кормушку. Все записано у меня, сколько чего насыпать. Вот я записываю, вот допустим, э, клубнику покрыла я хряком петреном 22-го, октябрь 22 покрыл, ну это так. И когда я вот этих поросят, моих петренов, 10 штук, родились они 16 сентября, и вот когда я сделаю им отъем, забрал от свиноматки, посадил отдельно, вот, у меня пошло 10 килограмм предстарта, там я ей предстарт мешал со стартом, но ну, дело не в том. Вот всего сколько я им отдал корма. Это им уже сегодня у нас какой, 12, а 10 ноября, то есть через 6 дней им будет 2 месяца, хочу взвесить. И вот я им только что высыпал 40 килограмм корма, еще намешал стартового и тоже записал. Вот у меня сколько я им дал, это получается предстарта 10 и получается 50, 60, 100, 150 килограмм. Да, 40, 50 и 50, 100. 150 килограмм им ровно отдал я уже по сегодняшний день. Ну, еще, наверное, буду давать, записывать и взвешу у 2 месяца, какой будет вес. Ну, дело не в том, я не там показать, что то это Этот. Просто ради интереса, сколько... Вот на этих 10 штук, а так я буду писать-писать, там до 130, ну, до забойного веса, сколько они употребляют корма полностью от отъема и до самого мясного изделия. Да. Вот наша обезьянка, тоже такая, растет хорошо. И вот они сейчас его поедят, и потом еще повторю там. Самая кормушка у них пустая, сейчас буду давать первую партию от э, листов С порошочком от глистов, погоняем чуть-чуть глистов, чисто для профилактики. Глистов, судя по всему, у них и нету, но для профилактики погоняем. Значит, что у нас произошло? Кто помнит старые видео, там видео два назад, у этого кабасика вылез, вылезла кишка задняя. То есть геморрой. Вылезла задняя кишка и сильно вылезла. Я его посадил отдельно в больничку. Все, он жив здоров, все у него восстановилось. Кишка вошла назад, ничего, никого он не прокалывал. Зашла назад, все зажило, что там у него порвалось. Все нормально. Вчера обзаружил. У нового кабанчика вылезла кишка. Так я этого кабанчика сюда назад. А того, что вылезла кишка, туда, где этот был на больничке. Пригнал его сюда. Эти его вдвоем не приняли. Он дней 6-7 отсутствовал, то есть был в другом сарае с другими свиньями. Эти его не приняли, вот эти вот балбесы. И начали на него сильно нападать, кусать, грызть. Пришлось использовать свои, свой одеколон, чтобы приняли. И я У меня полтюбика чуть меньше было одеколона моего. Я использовал, всем им запшикал морды, катаки, задницы понапшикивал, бока понапшикал. Короче, все тут сильно пахло вчерашний день и сегодня утром еще запах стоял. И приняли. Я когда их попшикал, я сразу заметил, они не поймут, что происходит. Друг друга нюхают, одинаково все туками пахнут. Вот этот с чтобы все, обычная точечка там, где надо. И они запутались тех кто, короче, и все, нормально, приняли, уже не бьются, не бушуют. Вот этот самый больше на него нападал. И сразу понюхал его задницу и начал задницу кусать, вчера еще. Я. я тут недолго думая, быстро всех попахтел и поэтому приняли все друг друга. Сейчас им тоже сделаем профилактику, погоняем, и тоже буду насыпать полную корму. Это они кричат, потому что под голодком. А так у них он постоянно. Этим нашим конторкам ой, если я не ошибаюсь, или 16, или 18, будет 90 дней от рождения. Или 22. Надо посмотреть. Ну, короче, что-то в этих пределах будет им 90 дней, 3 месяца от рождения. О, что-то задницу чухает он. Значит, тоже надо погонять от глистов. И вот наша кнопочка. Вот она. Она, ну, она идет в росте совсем и нормально. Просто, что она ну, самая маленькая, отстает. Но в росте она так само идет хорошо. Мы тогда ее, когда взвешивали, было килограмм одиннадцать. ну сейчас, конечно, в ней уже больше. Вот она как отличается от нормальных своих собратьев. -то, То есть, ну, она, я вам скажу, даже чуть-чуть их и начинает догонять. Тоже вообще была она сильно маленькая. Это догоняет уже. И в моем хозяйстве первый раз я вот это оставил все поросят и Посмотреть, какой будет кантор. То есть чистый петрен и чистый дюрок. Не с петрена и не поменьше дюрка. А все, в чистый петрен, чистый дюрок. Какие поросята. Формы у них все у, у петрена. Ну а цвет, видите, чуть-чуть похож на дюрка. Но они начинают сильно темнеть. Становятся темные и чуть-чуть обрастают уже сверху шерстью. Килограмм у них, ну, не знаю, сколько килограмм у них. Даже, примену килограмм, наверное, по 40, может, больше. Они у меня уже перешли со старта. Я давно уже старт не даю. Мешаю гровер. Но одна зараза у них тут проблема. Они вот тут-то спят, где делаем типа теплицы. Им тут а сразу стало тепло, они тут оспят. Даже тут воду пьют. Я думал, сюда будут, где мокро, тут, грубо говоря, стоит под поилкой. Сюда, думаю, будут гадить, а там спать в тепле. Ничего подобного. Они там гадят. Вот там они. Ну, это я вчера поубирал, там и насыпал. Они там гадят. А здесь спят. И вот видите, кормушка у них. Корм все время есть. Ну, стараюсь, чтобы постоянно было корм есть, но они его особо и не едят. Кто захотел, поел. Они до еды не голодные, потому что знают, что у них все время она есть. И по барабану. А свиньи, которые на норме, они за ковшик еды друг друга могут... И до смерти закусать, если вместе посадить. Я уже пробовал посадить две вместе, думаю, танец там вроде бы такие неагрессивные. Ага. а когда насыпаешь им завтрак или ужин, то такое происходит, что мама не горюет. Так что этих тоже будем, я вот только видео снимал, смотрю, один уже задницу чухает на проход, на выходе значит глисты есть, они хоть хорошо и растут, все у них хорошо но глисты есть, этим тоже надо делать профилактику поэтому доедят может быть до завтра, до обед то что есть сейчас в корыте и завтра возможно к вечеру или аж послезавтра рано утром сделаем тоже понад над стенкой насыплю на всех чтобы они вместились, поели с голодка с порошком и погоняем тоже им глистов и также я хочу сделать для себя, когда будем их пускать на мясо, посмотреть у кантера, какие, ну, что у него за мясо, какой выход мяса, какое сало толстое, не толстое. То есть такое, как у дюрка, или такое, как у петрена будет. Вот это все интересно мне самому посмотреть. Заказывают мне с этих хрячков, Если б я этих... Хрячков своих, которые у меня сейчас тут есть, кабанчики, они все покастрированы. Если бы я их не покастрировал, я бы их давным-давно уже всех бы продал. Потому что каждый день именно за этих кантеров спрашивают на хряков, на племенных. Но я их покастрировал, грубо говоря, в маленьком возрасте, поставлял всех себе на мясо, посмотреть, какие будут. Я хочу этих посмотреть, какое будет мясо стало тех, которые... На дюрков, на петрена вообще похоже. То есть всех проверить, всех посмотреть, какое что будет. Ну а вообще наперед заказывают от этих кантуров на хряков. Это получается помесь петрена и дюрка, поэтому хороший будет хряк на племя, если вот такого оставить хрячка. Но у нас одни девочки, поэтому я поросят этих не продаю. Тех пьетренов тоже не продаю. И еще у меня есть рыжие от дюрка. Тоже не продаю. Поросят я планирую. У меня сейчас будет пара опоросов но они все забиты наперед. Поэтому по поросятам, друзья, не спрашивайте. Я сейчас не продаю. У меня не, ну, нечего продавать. Я всех оставил себе. А там весной будут лишние. Пьетрен дюрок. петрен мастер Потом я буду говорить у видео и когда буду продавать скажу. А сейчас, которые будут у меня два пароса наперед, они у меня уже заказаны наперед. Я хотя наперед не принимаю заказы, но потом начинается неразбериха. Поэтому записал, уже есть, кто заберет. Весь выводок, такие же должны быть. Кантур и следующий выводок у нас от Яши, от Хряка Яши, от Дюрка Машки, Ну, то есть это вот такие... Поросятам, в тех, что вылез геморроя, такие будут. И когда я оббил этот вольер летней пленкой, ну, сделала типа как тепличка, я вам скажу, тут действительно стало тепло. Прямо их сквозняков отсюда, туда нету, сарай. И они тут огасятся возле кормушки все. Вон, кто захотел, подошел, поел. Кто не хочет, не поел. Вот так.